В этом видео установим мобильный кошелек ToneKeeper, в котором вы будете хранить ваши монеты Tone. Для того, чтобы установить нужный верифицированный кошелек, вы можете использовать два варианта. Первый вариант – это перейти в Google Play или App Store, то есть в магазин приложений, и найти там ToneKeeper. Вот с таким значком. Убедитесь, что производителем данного приложения является Tone Apps Inc. И второй вариант – откройте ваш браузер, перейдите на официальный сайт ton.org и найдите там вкладку «Валец», то есть кошельки. Первый кошелек с синей галочкой Ton Keeper» – это как раз тот кошелек, который нам нужен. Нажмите «Open» и перейдите либо в App Store, либо в Google Play. Далее нажмите кнопку «Установить». Установка завершена, нажмите кнопку «Открыть». Далее создадим кошелек Ton Keeper». Для этого нажмем кнопку «Начать». Нажмите кнопку «Создать новый кошелек». Кошелек создан. Внимательно прочтите, что написано на этом экране. Возьмите ручку, лист бумаги и приготовьтесь записать секретный ключ. Он будет состоять из 24 слов. Записать их нужно именно в том порядке, в котором они будут показаны на следующем экране. И обязательно сохраните эти слова в надежном месте. Потому что с помощью этих секретных слов вы сможете всегда восстановить доступ к вашему кошельку. Ни в коем случае не передавайте эти слова посторонним людям, потому что с их помощью другие люди смогут попасть в ваш кошелек и, соответственно, воспользоваться вашими монетами ТОН. Перепишите на лист бумаги 24 слова ровно в таком же порядке и спрячьте их в надежном месте. После этого нажмите кнопку «Продолжить». Чтобы убедиться, что вы записали секретный ключ правильно, введите слова в моем случае это пятое секретное слово, пятнадцатое и девятнадцатое. Нажмите кнопку «Продолжить». Задайте пин-код, состоящий из четырех цифр. Наш кошелек готов. В настройках кошелька вы можете изменить основную валюту, сменить пин-код, сбросить пин-код, сохранить секретный ключ. Как перевести монеты ТОН на ваш вновь созданный кошелек, мы рассмотрим в одном из следующих видео.